Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Антон, я являюсь сотрудником компании Equip Group. И сегодня я хотел бы вам рассказать про туннельные посудомоечные машины. Крупным заведениям с большим потоком посетителей необходимо обратить внимание на туннельные посудомойки. Туннельная машина в очень короткий срок может перемыть большой объем посуды. Внешне такие машины заметно отличаются от других посудомоечных машин. Их также называют конвейерными, так как они оснащены транспортной лентой, проходящей сквозь рабочую камеру. Установку такой машины можно позволить себе только в просторном помещении. Некоторые модели занимают до 15 квадратных метров. Но она того стоит. Туннельная машина может вымыть за час 8000 единиц посуды. Принцип работы туннельной машины просто понятен. Нужно загрузить посуду в специальный контейнер и поставить на движущуюся ленту. В посуду попадает в рабочую камеру, где ее обработают потоки горячей воды со специальным раствором. В ополаскивающем отсеке посуда будет промыта душем. А камера обработает чистую утварь теплыми потоками воздуха. Датчики позволяют контролировать все процессы в рабочих камерах. Указание в характеристиках «левое» или «правое» означает направление движения конвейера. Этот параметр вам необходимо выбрать сразу при заказе машины с завода. Не все машины позволяют перенастроить направление. Туннельные посудомоечные машины делятся на два типа – с конвейером для корзин и пальчиковые. В машинах с конвейером для корзин все предметы предварительно рассортированы по кассетам. В этом случае необходима предварительная ручная мойка душирующим устройством для удаления крупных остатков пищи. В машинах с пальчиковым конвейером все предметы устанавливаются на конвейерную ленту. Посуду также необходимо заранее очистить от остатков пищи. Тоннельные посудомоечные машины, их цены и характеристики вы можете посмотреть на сайте Apache Lab. Прежде чем заказать машину, еще раз убедитесь, что габариты позволяют вам ее монтировать на вашей кухне и на всякий случай проконсультируйтесь со специалистами.